Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о вопросах дальнейшего развития судебной системы в стране. С 1991 года наша судебная система проделала большой путь. Ну, по сути, можно сказать, что она была создана хоть и на основе прежней, но на новых принципах. Была разработана концепция судебной реформы, она впоследствии была реализована. Появились законы в исполнении этой концепции, появилась практика. Ну, по сути, произошла глубокая модернизация отечественной судебной системы. Мы определили для себя и виды судов, которые в нашей стране существуют, и приняли необходимые решения по статусу судей образовали органы судебного сообщества. В общем, все то, что отличает современную передовую судебную систему, в целом сообразующуюся с принципами международного права. Вместе с тем можно считать, что все-таки каждая система требует совершенствования. И сегодня есть ряд принципиальных вопросов, которые нам необходимо решить для укрепления судебной системы. Считаю, что это в большей степени вопросы внутренних процедур и статуса судей, нежели вопросы совершенствования собственно, гражданско-процессуального и уголовно-процессуального законодательства. Здесь у нас все-таки за последнее время сделано немало. Какова основная цель? Основная цель – добиться независимости суда на деле. Есть известный принцип о том, что судьи подчиняются только закону, и по сути это является основой уважения к суду, веры в справедливое правосудие. Вот это такая большая базовая задача для того, чтобы двигаться в этом направлении – нам необходимо рассмотреть целый комплекс вопросов, в том числе вопросов, связанных с подготовкой ряда мер, направленных на искоренение неправосудных решений, решений, которые, мы знаем, существуют и которые зачастую возникают и в результате различного рода давления, звонков, и что греха отаит за деньги. Мер по искоренению, меру по ускоренному принятию решений в тех случаях, когда это возможно, я имею в виду устранение волокиты, естественно, не ущерб качеству рассмотрения дел. Нам необходимо уточнить ряд нормативных актов, подготовить изменения в законодательство, может быть, и в части, касающейся квалификационных коллегий, сроков полномочий. Думаю, что мы поговорим и о внесении изменений в закон о мировых судьях, и в Кодекс об административных правонарушениях. Есть отдельный вопрос, всегда актуальный, по финансовому и материально-техническому обеспечению судов в этом направлении определенная работа делается, но тем не менее все равно жизнь не стоит на месте. Мы понимаем, насколько в сегодняшнюю жизнь вошли электронные формы и получение. И использование доказательств, и электронные формы в целом, сопровождающие процесс. В столице в ряде крупных городов это имеется, во многих городах этого нет. Поэтому я считаю, это тоже одно из важнейших направлений совершенствования правосудия в нашей стране. Еще одна тема – кадры. Кадры для судебной системы – важнейшая тема. Безусловно, у нас... Неплохая была кадровая подготовка, но в последние годы, и это не секрет, мы все с вами наблюдаем подготовку юристов, что называется на потоке засилия слабых юридических вузов и, как следствие выход оттуда соответствующих специалистов. Ну, совершенно очевидно, что потом эти люди вершат человеческие судьбы. В этом смысле мы тоже должны в рамках совершенствования системы образования в стране подумать и о том, чтобы в этом вопросе, в вопросе подготовки юридических кадров, навести порядок. Иными словами, нам необходимо внести ряд существенных, в ряде случаев, может быть, даже и принципиальных новелл законодательства о судебной системе, Основным ориентиром для нас является независимость суда и его эффективность. По итогам нашего с вами сегодняшнего обсуждения я дам соответствующие поручения. Я думаю, мы создадим специальную рабочую группу, которая так же, как и по вчерашним вопросам, в короткие сроки подготовит набор законодательных инициатив. Начнем работать.